Привет, с тобой снова я, Зазепа. Вот, продолжаем My Gaming Club. Делаем успешный бизнес. Вот. Опять у нас скример в начале. Давай, заспаемся на прежнем месте, где мы были, мы корзинку выкидывали в прошлый раз. Давай проверим, как у нас бизнес идет. Кто-нибудь там что-нибудь принес? Никто ничего не принес. Компы выключены. Так, тебя включил. Тебя включил. Сейчас народ пойдет. Мы тут собираем новую сборочку. Так, ну, наверное, скорее всего, эта штука просто декоративная, никто сюда не будет вешать свою, свою одежду. Да, мужик? Фигась, это дергсий, ходит, только как шкаф. Так, и надо что-то, блин, с вирусами сделать. Я посмотрел, так? магазин чутьчу -чу -чу. так сюда тоже антивирус установить открыть его купить 15 в принципе давайте с... 15 это небольшие деньги которые можно потратить пополнить только карточку у нас вот как раз пятнашка и есть маловато Ну ничего не поделаешь, надо. Надо антивирус ставить. Пускай там, да, самая минимальная лицензия, но... Это нужно, просто нужно. Давай, пятнашку. Подтвердить. Все, так, пятнашка есть. Идем, покупаем антивирус. Пускай народ наслаждается там чистыми компьютерами, скажем так. Естественно, каждый компьютер где-то можно одну лицензию использовать на множество компьютеров. Блин, мужик. Ну, тенюшка. Семероч. Здесь ничего так и не купили. Ну, потому что ассортимент, наверное, надо расширить, да? Ладно, нам есть равно чем заняться. Сюда можно. Если нечего делать, уберешь, ты и грязь убираешь. И у нас снова становится чисто, красиво. И приятно и люди опять ну, с удовольствием к нам ходят Я, конечно может зарано так убираешь типа еще в один не настолько грязно но ч бы и нет так вот так вот и надо будет еще потом черные плитки купить немного о, что там смотришь? Это да там? Это это что-то смотрит? Вся на сайтах. Так, ну я вроде не слежу тут. Я наверное, по улице похожу. И наш персонаж какая-то короче не оставляет. Это, короче, только посетители оставляют. Вот так вот. На коробочку это тоже выкину? Хотя? Не, давай коробки я, короче, поскладирую, типа может я захочу продать там на ком eBay. Ну, в местном аналоге б Старые запчасти, скажем так, от компьютера и.. И мне могут потребоваться. Возможно, коробки. Так что с коробками я спешить пока не стану. Нам бы еще какой-нибудь диван для ожидания. 189 стоит. 60 баксов. Вот, наверное, такой попроще. 60. 720. А, ну, мужику, хорошо он 26, а это сколько стоит? 26. Это одинаковые, в принципе, столы. Ай, 18. Мне даже не хватит на плитку грёбаную повалили братья близнецы что-то ему там оставил что-нибудь вот так вот и вот так вот 33 бакса есть замечательно блин я остался антивирус так и это не установил ну что два брата хабата на превью давайте да давайте на превью Может даже серию так и назвать, не знаю, посмотрим. Ты, мужик, заходи, купи что-нибудь в автомате. Давай плиточку опять же. Вот там, за 18. Давай сюда. Где она? Вот она. и потащили его внутрь. Сейчас будет у нас красиво. Что ты что? -то. О, прям идеально. Ну красиво, да? Согласитесь. Вот так вот. Но на ней же опять же в игре все это лучше видно. За людьми прям убираю сразу же. Так. А что ты, простите, меня здесь делаешь? Жешь меня, наверное. 25. Да, нам по-хорошему будет за продукцией смотаться. Так, антивирус. это я использовать. Так. Антивирус. Пить. Безопасные платежи, система защита бренд -мауэр. Давай, вот, самый минимальный. Проверка. Давай полно. Почистим, короче, этот компьютер. По возможности. Ну, те обнаружено и устранено. Окей, все. Так. Вс ⁇ вирусов нету на этом компьютере. Я извиняюсь. Я не выключил ВКонтакте. А, сейчас тогда прервусь Вот так вот браузер я выключу. Вс ⁇ Мешать больше не будет. Ну ч ⁇ какая колона без вирусов? Нормально. О -о -о. Ему зашло прям. Давай. Вот так, вот так, вот так, вот так. Бежать, если будем Да, за хапчиком реально надо съездить уже. Давай, принеси мне что-нибудь. Четыре. Так, я для себя ничего интересного там не обнаружил. И то вот денежку мне оставил. 40. В принципе, так по минималке можно закупиться. И опять же, наверное, пешочком прогуляюсь до этого магазина. Идти тут, слава богу, недалеко. В больших объемах не надо, поэтому машину топлива там сжечь тоже смысла, наверное, мало. Так что идем пока пешочком. Давай, давай так. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот и дошли. Дорогой да, мужик. Так, мне бы самый ходовой товар. Вот, Швейцария единичку стоит там. Снитикс, он тоже народ любят всякие. М -м -м. Вот это, я смотрю, покупают тоже нормально. Парочку вот этих. Вот это они любят, очень сильно любят. Давай еще одну тебя возьму. Ну, конечно, недостаточно мне меня денег. Давай. Ну, давай поменьше вот этой шту штуки возьму. Поменьше дошка возьму. Ну слушай, ну должно же хватать, блин. Я ж вроде не так уж много набрал. Вот. Нормально. Ты бы это корзинку бы убрал. Лентяй. бери ему, там до мусорки донеси. Самостоятельно. Ну, благо, хотя бы мы там сейчас, огроменные бога, не будем складывать мусора. Это не может не радовать. давай спячем идут по ночам ходим мало ли так. Сюда пополнить ассортимент не хочу с корзиной ставить потому что потому что она может короче нарушить как-то сказать по-русски блин Короче, холодильник может забогаться, упасть, я не знаю, что-нибудь еще может с ним произойти. Мы никуда не спешим. Денежка фармится там понемногу, вот народ там оставляет тут по чуть-чуть. Мы играем в удовольствие, да? Так, давай пока народа нету, я, короче, антивирус еще на этом компьютере так купить. Ага, он на всех компьютеры идет, короче. Проверка. Давай, полная. Вы еще, короче, на этом компьютере еще вирусняк. Нифига себе. Вернуться. Так. Осталось, короче, лицензия покупается на 30 дней. Обновление. Понятно. Отчеты. Все. Педоносную программу мы убрали. Давай. Выполняем ассортиментик. Потихонечку, полигонечку, не спеша. У нас самих голод. Мы сейчас дошек возьмем, захавываем. Счастье давай себе поднимем. Вот эта штука дает много. 20-кож целую. Все, вот так вот. С ваши любимые. Я их тут набрал достаточно. Не, давай ты поставишь корзинку на место. Вот ваш любимый спам. Все, закрываю и уношу. Давай, размещу его в мусорке. Опять тут последили. Ну что ж, вы за люди-то такие, а? Ну сколько вам завалить уже? Ну утирайте вы ноги блин на улице, не несите вы мусор блин в помещение, мусор. Нет же, все равно блин. нам что за нами уберут да как же вы понять не можете чисто не там где убираю чисто там где не мусор понимаете о чем я ну, тоже пришел своими грязными лаптями блин ну, пошел отсюда швабры как по горбу тебе перееду будешь знать как ходить тут топтать просто так за бесплатно два ну, царик сарик тоже неплохо так автомат пополнен еда есть вот только я не знаю но в этой серии мы навряд ли уже соберем новый компьютер Хотя тем клаву дешевую сходить купить давай все все же деньги да, как говорится Так, мужик, слушай, а диван сколько там, говорил, стоит у тебя 60-ка, да? Дороговато немного. Так, давай за клавиатурой схожу, скажу, посмотрим, сколько стоит. У меня есть, в принципе, двадцатка, я не знаю, ну, по идее, должно хватить. Еще посмотрим. Где там? 14, а вот это 36. моники вам по 70 но ну, это эти элитные. ну давай может повышать как-то качество давай вот за 70 возьму в следующий раз монитор вы чуть, чуть поднакопить накопить надо она ну, будет купить никак нельзя да он просто тут стоит и с ним никак не повзаимодействовать ладно я понял Слушай, давай-ка я положу эти деньги лучше на карту, эту двадцатку. И может быть какую-нибудь дополнительную игру там куплю себе, например, из компьютеров. Поставлю, там установлю. Так, кто ему что-нибудь что купил? Купили. А что на 23? Ни хрена себе. Ну да, автомат хорошо приносит так. Так, давай. Э, Steam. Oh. Профиль. Войти. Куда 1 один? Библиотека. Не магазин. Ну, в принципе, давай, вот там двадцатка игра есть. Типа Дума. Библиотека установить. Пускай будет. Может, больше и народа привлекать будут Все, давай, выходим отсюда. Вот, мужик, еще деньги оставил. Что-нибудь купил? Ничего не купил. Ну, я, слушай, так сбегал, нормально, так подлутал денег с этого автомата. следующая моя покупка будет уже я не знаю полные запасы вот этого торгового автомата потому что это очень достаточно прибыльное дело вот вроде по ассортимент у нас там вроде все хватает что передумал что ли это натоптал метод да О, молодец, купил. Давай сюда. Что, может еще ценник поднять? Давай вот так. Все. Больше я в ценник не лезу. Пока что. И настолько у нас лептый круг, чтобы забегать ценник прям во много раз. Давайте, мужики, ну проходите. Ну, ну что вы это, так не родные. Нет, вот второй кудахтик собирает. Третий куда актир, то есть собирать надо. Нифига себе, я умею проходить насквозь. Ну, что ж ты ничего не купил? Что денег или дорого? Может. да ну, сел, денежка идет нам значит так, а сколько там монитор стоил? 70, по-моему но нам сначала нужно наверное этим автоматом заняться 53, нормально, хватит денег докупиться еще какую-нибудь корзину, так это точно хватит Вообще лучше так тут, наверное, на сотку закупаться, там сразу пару корзин с собой берешь и все. Не тот поворот. Че, отбиваем денежки? подожди настройки бегать поставить вязку поля машину, вращаться взаимодействовать вытянуть типа понятно что навыки да Ой, я тут немножко обоссал магазин я никак не могу взаимодействовать с навыками то есть у меня вот есть сила параметр да вот на одном определенном уровне. что мне нужно делать чтобы как качать его опять же страстно устойчивость Летил пока игра в бетке, скорее всего, она в бетке, я так думаю, мне кажется. Может, пока эти параметры никак не растут. Давайте ваш спам, любимый. Ну все, я думаю, хорош, да? Ну, нифига себе, аж две корзины. Слушай, мужик, подожди. Мне... С одной мне тут с двумя неудобно будет ходить. Так. Взять, взять. Так, эту корзинку можешь себе оставить. Слушай, я не знаю, я... Получится ли так? Не получится, не знаю. Все, взял. здесь там ничего не попадает Продукция есть. Людей обслуживать тоже есть чем. еще потом сюда донесу эти корзины две. Вот что глаз не лазорит, знаете. Так, а у нас тем временем уже светает. Что, много там денег не оставили. двенашка Неплохо тоже. У нас вот ассортимент разнообразнее станет сейчас. Давай вот так. Туда. Сок давай наверх, наверно Молочко. Свеженькое. Только что коровы вот так вот ну, молоком много места занимаюсь слушай вот вам покушать будет что с голоду не помрете надеюсь давай туда на низ демпс ну и ваш спам любимый все закрываем бизнес идет бога 20 давайте я хочу блин сверба не хотя бы там купить давай сколько тут 34 48. Ты можешь только хорошо там закупись слушай, в этом автомате. Мне деньги нужны. Я тут быстренько сделаю все в нестойном виде. Все вот так вот идет. Ну, за то, что вот такие свинтусы, я вам сейчас подниму ценник. Так. Вот на эту фигню подниму. Сок персиковый, давай вот так вот. What? А, what you... А, ah, you playing condoom. Fine, fine. Very nice. Так, ну, блин. Монитор мне надо. Мне нужно собирать компьютер. Мне нужно расширять свою империю компьютерную, скажем так. Слушай, а я ж могу, наверное, как-то, может, этот компьютер продать ну монитор хотя бы этот Мне, конечно с мышкой там не вышло в прошлой серии ebay продажи разместить выберите фото все равно товар не распознан это какие, а? да и фирмы почищу пока давай быстро все, 142 вируса нашло. Не знаю, где они там сидят. А, это битчмах-тест можно делать, нифига себе. Типа 10 FPS компьютер, типа вообще не тащит. Дота Dota... тоже такое себе. но Думп лучше как-то тянет. 20-ка, хотя. Capital Warzone. Вот это играть, типа, для слабых компьютеров хорошо тянется, да? А -а -а. Или может мне внутрянку начать обновлять Нет, давай внутрянку уже, короче, на новом компьютере вот такую средненькую что-нибудь поставим Вот, у меня уже 81 Мне уже вроде хватает там на монитор получше Чтоб он без дела еще не простаивал Я поставлю его За место какого-нибудь там вот, 70ка да? давай беру оплачиваю вот уже получше уже нет там не ламповый конечно наверное скорее всего такой же монитор типа не очень но посмотрим уже те тут хочу забредить немного Давайте, я сейчас дождусь, пока кто-нибудь из них свалит, и на место уже поставлю уже монитор. Че GTA играет? Это Майкхавт играет? Давай, давай, приятного аппетита. Ну, еще пятерочку блукал. Афти там хватает же, да? Ну хватает, еще заполнен. Давай бери. Еще денежку подлутал. Чувствую, пока они там свалят, блин. Я уже на второй такой же монитор накоплю. Давайте, ребят, ну, поактивнее как-то. Конечно, понимаешь, что вы тут хотите Упс... миллион оставить денег. Так, считай до 10. Раз. Два. Три. И потом ставлю сюда. Четыре. 5 Ребят, новый монитор 6 7 8 9 9, 9 на ниточке 9 на сопельке короче, 10. Упустили вы свой шанс, ребята. Поиграть на нормальном мониторе. Хотя, как это назвать нормальным монитором? Хотя мне меня, наверное, плюс-минус такой же был, когда я малой был. Хочусь, по-моему, по поуже. У меня вот первый был ламповый такой, ну, не, не на этот похожий, короче. Вот, а следующий уже был такой типа квадратиком. Ну вот, брата мне достался. Вам. Ладно, сидите, отдыхайте. Деньги мне главное несите. О! А я сейчас такой... Хоба! Хоба! И такой тебе... Хоба! И смотри, какой тебе классный монитор теперь. А у вот тебя нету. Вот, твоего друга есть? Будущее вот это. Ну, новый твой друг, знакомьтесь. Все, давай, ставлю его вот сюда. Конечно, немного не сочетаются так. Слушай, а что за сайт ты лазишь? Ладно, не будем его ему мешать, скажем так. 73 бакса. Ну, короче, опять на новом моник накопили. Давай я схожу в магазин, посмотрю, может что-нибудь еще интересное могу прикупить из комплектующих. Так. Ну, глава он получше есть. Вот вообще максимальная самая, да, типа самая игровая. Вот тридцатка, сорокет, восемьдесят. Ну это на базе DDR4 уже, да? Так, это у нас чок. Это какая? Это у нас какая? Какой сотки у тебя? Ну как понять? Виагрейди, блин. А как понять, где там под какой DDR идет? Ну типа понятно дело, что здесь вот есть третий, это вот старенький, и вот четвертый. и у них разная атактовая частота. Ну, Типа даже не вставишь там четвертую, четвертая DDR третью или же наоборот там в третий DDR материнскую плату не вставишь четвертой он. Токен, блять. Здесь не написано на них. Подожди, или я слепой, блин, не вижу. Короче, покупаю самую топовую потом. Не, ну 360 это за много, наверное. харды созданики всякие что вот это вот ты по архитектор 5дишен что мне это даст Дпу архитектура я типа это это учебники или что это куплю посмотрю я не знаю что он мне даст физика second edition майк боджик рис хофен мариэли инструкция в технологии ну давай часть информацию но нужно ага Типа ты изучаешь? Я понял. И тем самым, короче, качаешь свои навыки, да? Типа мы сегодня почитали, мы выучили там, сколько там писалось, 8 процентов, да? Что-то такое. А, -а, -а. метода какой-нибудь шкаф. Давай, короче, вот эта фигня будет у меня пока вместо шкафа. А, так. Снизу я положу отвертку, вот так вот, аккуратненько. чтобы по красоте было. Как-нибудь вот так вот. Я не знаю, что он не хочет ложить. Ну фиг с тобой. Деньги мне оставили? Деньги мне оставили. Слушай, тут хорошо так оставили, даже я скажу тебе. Хм. Ну что, растем постепенно. что там купил что-нибудь? Купил на пятероч. 103 аж. 103 бакса. Продукции хватает. Сникерс, если соответственно это уже мало, да? В принципе, можно сходить сейчас, вот прям конкретно так затариться. Ну, потом, ладно, потом. 103 это еще не предел. Желание, возможностей. Иначе делать. нечего делать. А, ну погнали, затариваться тогда уже что? Что уж что? Что вот тут сказать? Давай, машинку закрою. Леночку нажму веду Беззин еще, еще чуть меньше половины. Никогда так не выезжайте на перекресток. И сюда смотрите по сторонам. И уступайте справа. А если это перекресток, прям значит дорог так называется да так давай выходим я нажимаю так слушай мне вот тут снитекса вот тебя купить они уж очень хорошо идут и вот дождков я вот самых люблю покушать Что там? пивка немного давай вот эту вот фигни вот этой Угу. сочку чуть-чуть. Ну, давай вот этих пополню. Ну, спрайтика немного. Все. Вот поэтому я на машине приехал, чтобы эти корзинки, короче, можно было удобно загрузить. ПГС. Я сдал бы наверное, позабираю там, за себя мусор какой-то, повыкидываю. Я смотрю, здесь никто не прибирается вообще. Вот так вот. чем мы за чистоту и порядок? давай ты возьми, искай вот спам этот. Так, мужик, где-то у тебя корзинку я тебе оставлял. Ее я, наверное, уже кинул в салон. Если так можно все не будем тут мусорить температура температура большой нету ладно Вот мы и доехали, вот мы и на месте. Ладно, на этом. Так, вот мы, короче, доехали. Так, открывайся, вылазь. Так, не нужны корзинки, я повыкидываю, пожалуй. Всё, вот так вот и вот эту вот корзинку давай тоже сюда у нас короче пивас переехал в нее да, давай уже закинут пиваса у меня там будет что-то вроде камеры временного хранения мой автомобиль вот так вот раз два три четыре все продается продается Денежки лутаются. Денежки... Так, денежки лутаются. У-у-у. Там туалет охота. М -м -м. Ну, что надо сходить к соседу. В эти денег пока не берет. Так. Ну, на этом моменте, я думаю, можно серию завершить, я думаю. Вот. С вами был Зазепа. Да, Народ. Вот. Лайк, like, подписка, все, всех люблю, целую, всем пока.